Наш первый. Ну, не совсем, конечно, первый, но тем не менее сегодня первый матч, который открывает очередную игровую сессию. Третий день, дорогие мои друзья, уже, да-да-да, много-много. Но тут, наверное, вот будет... Я думаю, будет рестарт. Логично представить себе рестарт, потому что один из игроков АФК. Хочешь, не хочешь, а, а я полагаю, ну, в положение команды Галины Узбеки сейчас можно зайти. Войти, точнее, не зайти, а войти, простите. Привет всем, удачного, хорошего вечера, Григорий. Привет тебе большой-большой-большой. Хорошего тебе настроения, приятного просмотра. Но началась по поножовщина, я так понимаю, рейсиков, наверное, не будет. Ситуация, кстати, даже парадоксальна, но Галины Узбеки, в общем-то, ее вывезли практически э, до победного конца, но по результату все-таки поражение. Как раз под водочку с мороженкой. Очень интересное сочетание. Очень интересное. Ну, ладно. Ладно. Приятного вам выпивания. Саш, может, сто раз спрашивали. Сорян, может, и есть инфа в ВК, что за турнир. Но что тут за команды играют, не пойму. Я вижу, узбекские команды и российские. Видите, смотри, там в описании есть ссылочка на сервер. На паблик, ребят. Ты можешь, короче, зайти и чекнуть, что там. Ну, я просто долго буду объяснять. Это паблик-сервер, обычный паблик-сервер, э, на котором играют различные игроки. И вот этот турнир проводится, собственно, э, среди игроков, которые выступают на этом паблик-сервере. У кого-то есть свои команды, у кого-то есть что-то, да. И вот, вот такие вот, в общем, пирожочки у нас нарисовались. Так, э, я так полагаю, наверное, все-таки будут рестарты, потому что ребята даже, в общем, никуда и не идут. Да, все сидят под собственным респауном Но извините меня, на самом деле Это как бы проблем шерифта Разве же должны кого-то волновать-то Если у нас вот здесь вот человечек э Решил, что а адекватно было бы постоять ФК в 18.03 Когда уже как 3 минуты должен идти матч Но я бы, конечно, наверное, сказал, что это проблема человечка Который так решил С другой стороны, подождать мы, конечно, немножечко можем а, вот, кстати, и, по-моему, все очухались, да? Нет, Стив Мастер все еще стоит. Вот он. Где он? Вот он. Вот он. Человечек, который разминался на сервере уже 10 минут и в, в момент начала матча решил, что появились дела поважнее. Молоток. Просто молоток. <coughs> Ростов-на-Дону на связи. Ростову-на-Дону привет. Теплейший. Клин! Первый минус по I'm your daddy Горячий пытается разменяться Вакула тут у нас неожиданно погибает В общем, потасовка на точке А Получается, получается довольно-таки серьезно Стив Майстер очнулся О боги И при этом, ну, время, да, времени не хватило Естественно, победа в пистолетке здесь стопроцентно должна была принадлежать Команде Галлины Узбеки Но из-за того, что их тиммейт решил э, Я не знаю, чем он там решил позаниматься Но чем бы он там не занимался Из-за него Раунд закончился поражением. А, составы, дорогие друзья, это Тэнкс, Клинкс, э, Клинк, прошу прощения, Стив Мастер, Теремок и чегевара за Галины Узбеки. Ну, а также Героин, Горячий, Вакула, Аймьер, деди и Чингисхан за команду FNF. Ну и полетели, полетели выходы. Опять же, ну тут с экономическим раундом-то дело такое, как известно, да, выигрывать его проблемно. Тем более еще и в атаке, это уж в обороне можно было бы понадеяться. Но с огромной долей вероятности в обороне. А с девайсами против вражеских пистолетов. Тут, в общем-то, и разговаривать даже, по сути, не о чем. При том, что, кстати, единственные фраги, которые были сделаны, вот, до недавнего фрага от Чингисхана, делались с пистолетов. То есть, там, в Акула и Амь не имея девайсов, настреливали и весьма и весьма неплохо настреливали. Ну, опять же, немножко по морали это может ударить Галиным Узбеком, что вот такое досадное поражение. Теперь у нас что это? То, тоже АФК, что ли? <laughs> это, это нынче модный мув у Галиных Узбеков АФК-шить. Юра, привет Всем-всем-всем, кто сейчас присоединился на трансляцию, ребятки, приветик вам большой. Я правда понимаю, это команда Галины от имени Галина. Абсолютно правильно, ведь я тоже не сразу понял, как это получается так, но да. Именно так. Ну а теперь в итоге, короче, раунд заканчивается, а Галина Хузбеков становится четверо, потому что вылетает у нас Тэнкс, но успевает вернуться, да, насколько я понимаю. Успевает вернуться Жаль, опять же, конечно, жаль, что Куча, куча проблем Но, с другой стороны, опять же, я пытаюсь Призвать все-таки к рациональному мышлению Потому что, но ну, времени было предостаточно Для того, чтобы эти все проблемы Разрешить до начала матча Ну, целый день был, камон, гайс Клинк застрелил I'm your daddy. попытка прохода на точку Б исполнена, исполнена она достаточно успешно и удачно, даже уже бомба почти поставлена, а поэтому команде FNF предстоит выбивание и оно будет не очень простое, но оно все-таки будет, потому что я не думаю, что в данных условиях логично было бы уходить на сейф. Не самая удачная позиция Стив Майстера приносит гибель. Стив Мастеру Клинк дает размены минус Минус от Чагевары, но на вилках появляется Горячий, забирает Тенкса 3 в 2. Оборона хоть и в меньшинстве Но придевайся, как говорится Да, Вакула, оп, два минуса Подрезает двоих, теремочек Один против двоих, есть дефюз Поэтому надо убивать срочно Ну, хотя бы ладно, без минуса Но отогнал, отогнал Вакула уже ничего не успевает сделать И это 2-1 <смех> Чингисхан это муражон и минов будем знать, будем знать Но все-таки в игре э, В игре он является В первую очередь э, Кем? Чингисханом Поэтому Чингисханом называть его и будем Просто если придется его называть, допустим, по имени да, Тогда и всех остальных придется поименно кликать А это очень-очень Неудобно. Ну что, проход Опять-таки под рампы. Здесь чегевара Ранее упомянутый мной чатиком Погибает. И после череды Разменов численный перевес в одного человечка Сохраняется за гальными узбеками А Клинк делает Замечательный хэдшот. И раунд заканчивается Ну просто молниеносно. Не иначе 2-2 <клёх> Воробушки, что бомб-то не ставила, Ну, у них АФК шел один и, видимо, поэтому в пистолетке они все-таки не успели добежать до поставленной бомбы. Я не знаю, почему, честно сказать, но вот так получилось. беда, печаль. Просто есть Галина и у нее шведская семья узбеков. Ну, у нас здесь есть, видите, Галина и ее узбеки, есть Белоснежка и ее семь гномов. В общем, девушки в тихую правят. Этим, этим турниром, да Потому что команда Anvi это также Анастейшн, Виктори, да Аллюзия, созданная из двух имен, да Если я не ошибаюсь, это Анастасия и Виктория Так что тут, короче, девочки занимают далеко не самые последние роли 4 в 5 Ох, какой прогрев девятки Минус Вакула, ну и тут уже, конечно... Я бы, наверное, не говорил о ретейке, потому что делать его, наверное, может быть даже и нет никакого смысла, ну как минимум героину и горячему можно было бы попробовать сыграть на отъем девайса у своих оппонентов, но вот ФАМАС лучше, наверное, все-таки было на всякий пожарный. Унести куда-нибудь подальше, I'm your daddy, кстати, пытается зайти в тыл врага, но остается один, поэтому тут уже Фамас надо уносить, все-таки выкидывает Фамас, забирает калаш, как будто калаш ему поможет телепортироваться отсюда. Три-два, дорогие мои друзья, вперед вырывается команда Галиных Узбеков. Привет, ножик, тебе хорошего настроения, ребяткам, отличной игры, а нам приятного просмотра, нож, жги Торонто. приветствую вас, приятного и вам просмотра также. Так, ну здесь реклама от Виктора. <смех> Такая реклама от Виктора. Небольшая. Ну и по итогу, дорогие мои друзья. Все-таки какая-то экономика у коллектива ФНФ осталась. Есть еще какие-то деньги, на которые они позволяют себе приобретать какие-то девайсы. И более того, с этих девайсов даже делаются минусы. А, но вопросы. Вопросы к команде Гальных Узбеков. А будут ли размены-то за эти фраги? Вот, какая интересная флешка от вакулы это сейчас была выброшена. <свеч> смотри. Интереснейшая флешечка. I'm your daddy. Не перестреливает в упор теремка. Ну, минус от клинка, да. Последним остается горячий. Неужели FNF умудрятся еще и проиграть такой раунд? Бомба установлена. И да... FNF проигрывает этот раунд, насколько бы странно и забавно со стороны это не выглядело. Но это действительно так. Первые два минуса были как раз-таки за авторством коллектива FNF. Но далее почему-то вдруг все посыпалось, все посыпалось и пошло совсем не туда. Куда нужно и не в том направлении Но опять же такое, ладно, бывает, случается Не смертельно, есть возможность Отыгрыша в дальнейшем Однако не стоит, конечно, забывать, что FNF Сейчас играют в сильной стороне и раунды, которые Они отдают, ну, категорически не рекомендуется Все-таки отдавать, очень интересно Сейчас ребята пытались а, пушить Рампы при Минимальных перестрелках, решили что Сэкономить на патронах, я так понимаю а, Теремок 78% в лайфбаре С бомбой, кстати, у... ого Ого, а что, и второй минус будет? Нет, Чингисхан, половина лайфбара и выжил. Ну, а на ну, табло третий законный раунд для коллектива FNF. Ну, тут как-то, в общем-то, не очень, на самом деле, а адекватно, как мне показалось. Гальные узбеки решили пропушить рампы. Ну, просто забежать на железо, это дело такое. Такое уже было же ведь, э как вы можете вспомнить, неоднократно в исполнении галиных узбеков. И, ну, очевидно, что соперник рано или поздно... Научиться рампы принимать, поэтому нельзя из раунда в раунд Давить одну и ту же позицию одним и тем же самым методом Но здесь уже тиммейтские флешки Это наше все. И эти наши... Тиммейтские флешки остановили Тэнкса. Он теперь вообще не понимает, куда ему надо смотреть и куда ему идти. Ну, а вся его команда, кстати, не стала его ждать. Пошли героически погибать на железе. Но ситуация вроде бы как нормализовалась. Хотя, конечно, нельзя назвать ее до конца устоявшейся. Ой, у нас здесь героин прятался за ящиком! Стив Мастер просто почувствовал, что соперник находится где-то рядом и уничтожил его. Ну и Тэнкс остался... Последним, хотя должен был выходить в числе первых игроков как раз-таки, да? На точку... На точку Б, потому что шел первый. Но дальше, да, небольшая очередь и... И да. <смех> Тимур, Малик, Юсупов, спасибо вам большое за подписочку. Тэнкс, 61% лайфбара, халява, просто подъехала халява от Чингисхана, минус он, последний игрок находится на вилках этого акула, но тут 20 секунд до конца раунда, очень мало времени и не успевает Тэнкс заметить приходящего на точку Б оппонента, что дает нам временный ничейный результат и счет 4-4 как следствие. А я, дорогие друзья, также напоминаю вам, что вы можете поучаствовать в голосованьице, которая в данный момент запущена... В чатике на ютюбе. И там высказаться за команду, которая, как вы считаете, выиграет. На данный момент 60% голосов, кстати, за галиных узбеков. Вот такие вот поворотные события, дорогие мои друзья, здесь происходят. Ну, что касается экономики, вы сейчас сами можете видеть, что не все так гладко у игроков атаки. На самом деле, при практически... И фактически даже находящимся на карте временном ничейном результате. Экономика-то достаточно посредственно выглядит, потому что был Дигл, была МПшка. Ну, а это у атаки уже является сложностью. Плюс, опять-таки, сложная страна где нужно какие-то действия реализовывать. Но справедливости ради с реализацией у команды fnf э, в этом раунде все гораздо хуже, чем у их оппонентов. Галины узбеки, даже невзирая на... Ну, так скажем, на неполный девайсный раунд сумели выиграть его, и причем достаточно уверенно, всего-навсего понеся две потери, по-моему, если я не ошибаюсь, Стив мастер и Че погибли, но не суть важна. Сегодня сколько матчей, Энгри? Сегодня три матча, как всегда. И это прекрасно, девушки... Да, девушки они такие... Ну что, проход через улицу. Галли узбеки, кстати, смотрите, пытаются нащупать постоянно какие-то слабые места у своих соперников. И в целом это удается, потому что предыдущий раунд также был частично сыгран именно через улицу. Первые фраги были сделаны как раз-таки под мейном. Ну и теперь попытка опять же отзеркалить предыдущий раунд. Но это не всегда приносит какой-то профит. Дэнкс забирает горячего, который вот если бы нормально спускался, то может быть еще и выжил бы. Ну и тут просто как... По щелчку пальцев, дорогие друзья, в Акула остается один оденешенник. Беда, печаль и горе произошло сейчас у команды ФНФ. А если подытожить... Буквально несколькими словами То это просто отдача шестого раунда оппоненту Иначе высказаться здесь скорее всего не получится Ну, Стив мастер нашел соперника Я-то думал, то, что соперник может попробовать залезть на девятку Это более такая сейвовенькая позиция Но нет, но нет Соперник решил идти прям на рожон. Героин красавчик, каждый раунд с его минуса Да, только толку-то только толку-то не очень много на самом деле в этих всех ситуациях. Ну и справедливость ради, конечно, не каждый раунд начинается с его минуса, потому что у героина статистика 7 на 8. И если мы предположим, что он в каждом раунде давал по одному минусу, то это только 7 раундов. А сыграно уже 10. Ну и сейчас, кстати, где у нас героин-то? Героин у нас на точке Б, а под точку Б выхода не последует в этом раунде, как минимум. Тэнкс минус горячий. И помните, да, вот это, это дуо, так скажем, да? А, Героины горячие, соседи которые, как выяснилось на предыдущей трансляции, на одной из предыдущих трансляций. Стив Мастер хаешечкой, кстати, успел прогреть еще одного оппонента, но 2 хп осталось у Стива. Нужно как-то играть... Осторожно, возможно, даже уйти подальше от точки, чтобы, ну, не дай бог, не был выбит Галил из игрока атаки. Ну и вот она, вылазка от героина. Героин без фрага погибает в этом раунде. I'm your daddy. Без девайса. Чигевар. Что что с Чигеварой? Пора просыпаться как-то все-таки. Удалось таки не отпустите, I'm your daddy. И на табло сияет седьмой раунд у коллектива галиных Узбеков. Ребятушки, ну вот в частности Легион, приветствую всех, кто присоединился на трансляцию. Ребята, вам всем приятного просмотра. Большое спасибо, что вы все вместе со мной сегодня смотрите э, за Counter-Strike. От души вам, от души большое человеческое спасибо. Не все успеваю, к сожалению, читать. Не все сообщения, потому что экшонистая сегодня у нас игра. И много чего нужно говорить о матчах прежде чем а, читать чат. Но как только у меня появится возможность, мы с вами обязательно а, почитаем. А, вернее, я почитаю чатик. Ну и пообщаюсь с вами, конечно же. Тэнкс. Энтри фраг по Чингисхану. I'm your daddy минус чегевара И 4 в 4 пока с равенством, но пропушенной... А, в общем-то, пропущенным нулем. А, при этом есть еще, конечно, вакула, которого нет, удается никак забрать. Серьезно? Серьезно? Я думал, он с Юспом на перевес, там просто переживет вообще весь раунд. Но нет. Все же таки дела получились чуть более реалистичные. Куда с флешкой-то, Стив? Куда? Чего делают? Ну, отдача. Отдача не иначе. Галины и узбеки прям что-то решили под конец просто закошмарить. И все. Но ну, нет дефьюз-китов. Но вот, по-моему, может успеть. Прям на соплях, но может успеть. И успевает, дорогие друзья. Ну, здесь, конечно, э, стыдобень. То, что сделали Галины Узбеки, в общем-то, да, это именно, что я и сказал, называется отдачей. Когда один игрок обороны... А, прошу прощения, один игрок атаки Поставил бомбу, достал флешку и просто Побежал с ней куда-то, непонятно куда А второй Кроме как спрыгнуть с девятки Вниз, не придумал более адекватного Варианта для спуска То есть потерять сразу почти Половину своего лайфбара Ну и остаться Сколько там, 10 по-моему хп, да Оставалось игрок атаки, ну как бы такой себе кривой спуск. Нужно было все-таки тогда уж оставаться на девятке. И эта позиция была куда более безопасной для игрока атаки, нежели спрыгивать вниз с огромной потерей лайфбара. Горячий и вновь горячий даблкил оформляет игрок э, команды FNF. Галины Узбеки, увы, пока что э, находятся в меньшинстве. Причем достаточно капитальным, но поджим зачем-то от команды FNF. Вот... Не совсем таймингово, что ли, получается поджимать. Нужно было поджимать либо раньше, либо не делать этого. В принципе, I'm your daddy. Кстати, поджима удивительно, но не закончена. Однако, да, Теремок справляется со всеми трудностями на точке А. Галины Узбеки... Узбеки... Узбеки, конечно же, выигрывают первую половину. И это, опять-таки, тревожный звоночек для команды FNF. В сильной стороне все-таки лучше не проигрывать. Ну и все. Тут, в общем-то, даже и говорить больше нечего. Расслабились очень узбеки, хотя как игроки они хорошие. Ну, я считаю, что на этом турнире вообще все игроки хорошие. Вообще все игроки хорошие, которые играют в КС. Но кто-то круче, кто-то не очень. Да, давайте вот так скажем. Кто-то просто играет посильнее, кто-то играет не посильнее. Вся сложность заключается... В том, у кого какой уровень А так все молодцы, все хорошие Минус от Чингисхана По чегеваре Энтри Второй минус от героина, минус от клинка Кстати, вот после того, как я прочитал, что героин молодец и делает энтрифраги Вообще не вижу ни одного энтрифрага от героина Забавная ситуация 3 в 4 с поставленной бомбой, надо ретейкать, и попыточки, надо признать, конечно, есть, но ну, горячего забирают. Ну, забавненько, забавненько, да. Забавненько в плане того, что я думал, что такое практически не выбивается, а напротив, игроки команды FNF показали силу воли и выбили, ну, практически, практически невыбиваемый раунд. Абдул-Хамид, приветствую. У меня все полным, в полном порядке. А как у вас дела? Коммуникация много значит, плюс индивидуальный АИМ. Ну, и, конечно, не без этого. Но так еще и стратегические наработки тоже должны присутствовать. Нельзя же просто так с шашки на голо, как говорится, и побежали. Такое тоже не работает. Ну, против серьезного более-менее соперника. Такое уже, да, не срабатывает. Героин. Минус клинк. Горячий мин. Ну вот, да, горячий. Горячий, причем одну из, в общем-то, не самых адекватных позиций держит. Да, это слишком широкий выход из-под девятки, но парадоксально, что команда Гальных узбеков на него выбегают. Как раз таки, как я и говорил, шашки наголой понеслась. Но ведь это, опять же, не очень работает. Нужна какая-то раскидка, нужна какая-то поддержка. Что-то еще нужно. Все. -таки. Ну успевает Тэнкс сделать минус, хотя это опять же не влияет абсолютно ни на что. Ну итоговый счет первой половины 8-7. Мне кажется благоприятные условия для победы галиных узбеков не самая приятная ситуация для коллектива ФНФ. Но тут надо, конечно, конечно нужно отдавать отчет именно индивидуальным качественным качеством, Простите, каждого э, Участника э, Каждой команды Потому что, ну, сила стороны Далеко не самый главный определяющий фактор Победы команды да, Потому что если ну, мы поставим Слабенькую команду в сильную сторону Они все равно проиграют Вот вчера, как, например, было да? Команда Road to Victory э, Просто 15-0 сильную сторону отдали Поэтому о чем может идти речь Теремок минус Чингисхан. Первый минус сделан. Тэнкс уходит немножко глубже. На вилку. Амьор Дэди с подрывает Теремка. Это как бы разменный минус. И, ой-ой-ой, как тут сейчас больно запинали в углу Тэнкса. Клин подтягивается. В каналочке Два минуса от него. Амьор Дэдди. Ответка. Два в два. Ну, конечно, вот. И он. Ха-ха-ха! обожаемое, просто мною многообожаемое, и на самом деле, конечно же, нет. Конечно, нет. Это все вот принцип паблика, да? Вы слышали? Он спрыгнул с э, конструкции вниз. И что сделал? И нажал кнопку Е, e, чтобы у него раскрылся парашют. Но параш... это привычка. Это привычка. Человек очень много играет на паблике, и поэтому вот надеется, что у него даже в матче 5 на 5 раскроется парашют, и он... Без повреждений приземлиться. Но, увы, такое бывает только в сказках. Пистолетный раунд остается за командой FNF. Счет на табло 8-8. И Галины и Узбеки отдали э, довольно важный на самом-то деле раунд, который не следовало бы отдавать с точки зрения экономики. Опять же, да, нужно было какое-то превосходство получать. В довесок к своей сильной стороне. Ну а теперь мы получаем слабую экономику у сильной стороны. И слабая экономика как раз э, дает гораздо больше профит. Именно команде FNF Стив Мастер успел забр... успел, простите, забрать I'm your ready. Убль, oh, Ну и Че Гевара с клинком остается вдвоем. Ну, в такие выбивания, я естественно не верю. Это у нас опять уже что-то из разряда. Сказочных историй, поэтому, конечно, никаких выбиваний быть здесь и не может. Команда FNF просто забирают девятый раунд. То, что, в общем-то, и должно происходить. Не раскрылся, основной, нефиг дергать, запасной. Мои умнички, все получится, пишет у нас тут вот Галина. Видимо, узбеки как раз именно ее. А, но может, может получиться, справедливости ради. Действительно может, потому что вся сложность-то заключается в первую очередь в том, что экономику надо восстановить. И уже только после этого надеяться на какие-то победы в каких-то где-то перестрелках. Но чегевара зачем-то приобрел Эмку, и вот к вот этому как раз у меня вопросы. Зачем Эмка в Потому что это просто потраченные деньги. Последним в живых остается Теремок. 84% здоровья. Ну и, конечно, тут, в общем-то, шансы около нулевые на победу. И Чингисхан разбирает соперника, который пытался забежать в мейн. 10-8. И вот он. Первый девайсный раунд. Ну, казалось бы, да, первый девайсный раунд. Он будет, к сожалению, девайсным не для всех. У Чигевары предыдущий раунд был девайсным, да, поэтому сейчас что там? Фамас без армора или Дигл с армором? Да, Дигл с армором. Ну, вот, собственно. Uh, поэтому и вопрос, зачем было нужно вчера, то есть в предыдущем раунде имею в виду, да, приобретать uh, девайс, когда можно было сделать это сегодня вместе со всеми. Ну, как-то не совсем uh, адекватно рассуждали игроки. Обороны uh, бароны I'm your daddy. Даблкилл на точке А, бомба установлена, и 4 в 2. Вот теперь как-то вновь. Появляются сложности определенного плана, да, Клинк. Ну, не удается Клинку никак ваншотнуть соперника. В результате еще и Вакула спасает уже еле живого Горячего. Тэнкс последний. Открывается в мейн, попадает в голову Чингисхана. Забирает Горячего, но все тот же самый Вакула, который из будки так никуда и не убегал. Приносит победу в раунде и 11-8. Также хочу напомнить, дорогие друзья, что следующий матч, который мы будем с вами смотреть, это Галины Узбеки и команда на релаксе. Чувствуете, да? Чувствуете, опять же, если Галины Узбеки проиграют первую игру. Минус мораль, им можно проиграть вторую. Доброго времени суток. Привет из Владивостока. Владивостоку приветик, кто же большущий I'm your daddy, минус Стив Мастер. Теремок, разменный фраг по героину. Ну и попытка давить на точку Б, в общем-то, продолжается. да, При этом горячий здесь у нас играет роль э, засланного казачка, который вот сейчас будет пытаться что делать. Непонятно. Посидел в уголке, не дождался аркады и ушел на точку Б вместе со своей командой. Тут, кстати, скаут у Чи Гевары. Уж даже и не знаю, нужен ли этот девайс в данной ситуации. Мне кажется, честно сказать, ты не очень. Но ну, попал в голову I'm your daddy, во всяком случае. Но один из оппонентов уже в упоре. И это горячий. И вот, пожалуйста, минус от горячего. Теремок. Терем, терем, теремок. Он не низок, не высок, как известно. Ну и 84 хп. Опять же, такой вообще вот... А теремок, наверное, шел выбивать и был в этот момент в своих мечтах, в каких-то, да. То есть о чем-то о своем задумался. Потому что он такой идет, на вилке открывается, на шифте спиной. Спиной. Ну, вилка одна из позиций, которую чаще всего игроки атаки при установленной бомбе на точке Б все-таки удерживают, да. И поэтому ну, к вилкам нужно подходить уже максимально собранным и ни в коем случае не пытаться. Спиной открываться под эту точку Ну уж ш... Касаемо шифта это понятно Надо идти на шифте, но Ну не знаю, ладно в общем Опять же, the bomb has been planted Молниеносная установленная бомба на точке А Клинк пытается убежать Но его все-таки догоняют И прям в скрипе он погибает Вновь у нас теремок Остается разменчик есть Еще двоих Терем Ой-ой-ой-ой-ой Боже мой! Это просто нереально! Теремок разваливает трех оппонентов и деф-бомбы. 12-9, дорогие друзья. Ну, головокружительный просто раунд. Миллиард ошибок с одной стороны, миллиард ошибок с другой. Но по итогу все таки раунд остается загаленными узбеками. Респект теремку. Предыдущий раунд спасти не сумел, но зато сумел этот спасти. Крутая игра, фастом играют. Да, мне, кстати, как... Ну, я вообще на каждой трансляции это говорю, и поэтому, наверное, не стоит сейчас на этом, опять же, акцентироваться, но э, я любитель как раз-таки именно быстрой атаки. Я не люблю, когда вот сидят, сидят, сидят, сидят, потом бац, и время закончилось, да? В общем, так бывает чаще, чаще всего. Ну? Вот заговорили мы с вами, да, о том, что э, матч такой достаточно фастовенький, и все, ничего фастовенького в этом матче после этого не осталось. Но мне кажется, не самое адекватное решение на самом-то деле сейчас менять, пытаться методологию игры, потому что медленные атаки, ну, их нужно уметь разыгрывать. Не факт, что команда FNF умеет их разыгрывать должным образом. И пожалуйста. И, и пожалуйста. 12-10. А, я как в этом плане считаю. И считаю, что это на самом-то деле единственно правильное решение. Во второй половине счет 5-2. Зачем эти эксперименты и переход на медленный стиль атаки, когда перед этим 5 раундов были взяты быстрым стилем атаки? Ну то есть типа этого что? Недостаточно для того, чтобы понимать, насколько типа это... Э серьезно вообще, да, то есть Если сейчас уйти тупо в колд То можно больше ничего и не выиграть Вообще Но это, конечно, не говорит о том, что нужно сломя голову Просто бежать ради того, чтобы бежать, да Нужны какие-то хотя бы раскидки И вот, ну Куда побежал? I'm your daddy, Чё это было? Вынес и скрипай на улицу, побежал куда-то Парадоксальнейший вообще матч Парадоксальнейший 12-11 Ну появляются какие-то шансы у угольных узбеков на камбэк, причем на достаточно действительно серьезный камбэк. А я опять же напоминаю, что команда ФНФ занимает в данный момент в своей группе последнее место и победа им нужна для того, чтобы, собственно говоря, подальше отойти от той самой черты, с которой вылетают и не выходят из группы. О, да. О, да. Команда FNF опять же, предприняли попытку быстрого выхода, но, не знаю, здесь лежит дым. Очевидно дым. Если его бросил игрок атаки, то, ну, это, конечно, борода, когда атака себе такие дымы накидывает. Поэтому, скорее всего, я думаю, этот дым был брошен именно игроками обороны. Но были ли в ответ проброшены хоть что-то, кроме ХАЕшек, которыми бросались FNF при выходе? Тут вопрос. Ну, как так просто? Они выбегают, чел перед ними прям сидит на ящике, они мимо него всем табуном бегут, а он их расстреливает. Это же тоже, да, согласитесь, что-то странное, да, и не так явно должно было получиться. Ну, окей, пытаются зажать в кольцо сейчас игроки команды FNF позицию на нуле, радио и железе. Ну, в общем, I'm your daddy. Решил присоединиться к своему тиммейту А мне кажется, лучше бы пошел на самом деле под девятку И как раз таки уже вот зажатие в кольцо было бы полноценное А теперь же в акуле с 33% лайфбара придется действовать одному Ну и легенький недочек, так скажем 12-12 Думаю, узбеки заберут карту Энгри вполне, вполне Сейчас у них, как говорится, смотри, плюс мораль идет, да, то есть они выиграли уже не, неплохую достаточную серию раундов, да, 4, кстати. Не отдают какие-то ключевые позиции, умудряются сдерживать натиск соперника, делают энтри-фраги, все, что нужно для победы, у них есть. Команда FNF очевидно, немножко расслабились. Вакула. Единственный минус в авторстве команды FNF пока. Зато три фрага они уже, кстати, получили... По своей калитке и это на самом-то деле неприятно, да? То есть атаки сейчас... Нужно найти возможность отыграть фраги, но... Нет. Не в этом раунде, давайте так скажем. 13-12. Галины и узбеки вырываются вперед. Мои поздравления команде. Действительно, игра достойная. Но в плане того, что накал страстей здесь прям, ну, нереальнейший. Я не буду говорить за э, чистоту... Игры, да, то есть насколько профессионально Играет та или иная команда Очевидно, что это любители, что Большинство ребят Играют только по облике, не играя Никакие фасткапы а, Поэтому для любительского Уровня, да, конечно, ну, ну Ребята играют нормально а С точки зрения Профессионального уровня, конечно, ошибка На ошибке и ошибкой погоняет Но бывает разве иначе ФНФ Придумали хитрый раунд, пытаясь сыграть через улицу. Теремок, кстати, в целом в составе команды FNF на точку Б не пропускает. Но там, да, была потеря Стив Мастера с разменом небольшим. Ой, Чи Гевара. Ой, Чи Гевара. Ой, минус Вакула. Ну, а дальше у нас ситуация 4 в 2. Чингисхан и Горячий будут пытаться удерживать точку Б всеми правдами и неправдами. Но достаточно старания одного клинка, который... Ну, моментально раунд, как бы заканчивает 14-12, и до победы э, Галиным Узбеком остается вообще прям чуть-чуть. Настолько чуть-чуть, что глупо было бы сейчас расслабиться и отдать такое. Э, как бы, да, но вы помните, я всегда вам говорил про синдром 15-го раунда. Когда вы берете 15-й и потом несколько раундов отдаете, это классика жанра, и если будет. И в этом матче этот синдром, да? Тогда что получится? Получится то, что мы с вами увидим овертаймы. Ну, пока размен. Пока размены. После этого размена 4 в 4. Игроки атаки занимают позиции, что странно, оборонительные. Они ждут аркадных действий от своих соперников. И вот тут, опять же, мне кажется, чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, но не правы в этом подходе FNF. Нужно напротив действовать более жестко и навязывать сопернику свою игру, а не давать ему играть в то, во что он хочет. Ну и, кстати, вот более жесткими действиями порадовал нас Вакула и Айм Йор Клинк, дабл килл, последний это горячий. Ой, у горячего позиции это какая хорошая. А клинку не спуститься вниз. Ну, нормально не спуститься. И не хватит времени. па па па па па не долетел. Не долетел. Он хотел прыгнуть на желтый, но не долетел тупо до будки и развалился. О, божечки мои. Ну, обычный игровой момент, так скажем, да. 14-13, дорогие мои друзья. Обиднейший, досаднейший раунд, на самом деле, для гальных узбеков. В целом, он не должен был выигрываться. Ну и произошло, на самом деле, то, что и должно было произойти. Он и не выигрался. Но, Но по перестрелкам-то все-таки галины узбеки всех оппонентов расстреляли. Я у Гали мега-касер. Надо подписываться теперь как-то так. Клинк! Ну, Клинк как-то... А инфа будет, нет? Они спрыгивают все вниз, забыв про то, что Клинк стоит там до сих пор. Ну, что ж за недочеты-то такие? Ну, ребята... Ребята, теремок! Терем, терем, теремок. Забирает вакулу И это 15-13. Он же матчпоинт, дорогие мои друзья. Один раунд, и Галины и узбеки станут победителями на карте Денюк. А команда FNF приблизится к вылету из группы. Но опять-таки для них это только вторая игра. Их еще ожидает две игры, как минимум, с командой с командами, с какими-то я не помню, с какими они уже играли, с какими не играли, но не суть. А, важен факт, что FNF к последнему раунду. Почему я думаю, что это последний раунд? Потому что экономики-то нет. Но вы-то держитесь. Гевара, дабл даблкил минус один от клинка и два последних выживших игрока не имеют даже адекватных девайсов в руках. Только МПшки, Тэнкс, минус Чингисхан, героин. Последний и, ну уж прям совсем навряд ли героин спасет эту ситуацию и не спасает. 16-13. Мои поздравления команде Галины и Узбеки. Они стали победителями этой карты и стали победителями в первом матче сегодняшнего игрового вечера.